Гляжу на дорожку заросшую, Что идет вдоль заброшенных хана. Вспоминаю я жизнь свою прошлую, Как прошло мое детство, я рад. Я присяду на старой заваренке, Вспоминая наш добрый колхоз, деревеньку, в которой родился я. Деревеньку, в которой я рос. Не идут по полям трактора Сенокосом не пахнет земля И не встретишь деревни знакомого Опустела родная земля Поля золотистые, трактористов приветливый грив, их лица смехом чистые, как живой неснятший родник. Вспомню первые коровье мычание и, и до ярк не машущих след, и колхозные наши собрать. И так часто зовут совет. И думая про по по дорог, все на кустах не пахнет земля. Пустела родная земля, опустела родная земля, как воскресные дни разгуляются, деревеньки гормон запоет, Как сельчане друг другу подтянутся, От веселья душа запоет. Вспомню нашим что за речкою Вспомню яблони развесистых сад Бедуарою мы были беспечное И по явке власти сад Идут по полям трактора, Сенокосом не пахнет земля, И не встретишь деревья знакомого, Опустела а родная земля, Опустела а родная земля, До сего кресты покосилься, Их некому их поправлять, Здесь лежат старики наши близкие. Не успел из деревни сбежать Здесь лежат старики на шарницке Не успел из деревни сбежать На рослины чепашни пшеничные и сторонки деревня моя И твердят сверху власти Столичные, что такая Земля не нужна Не идут по полям трактора Сенокосом не пахнет земля И не встретишь деревни деревне знакомого Опустела родная земля Опустела родная земля смотрю, просторы родимые, Сердце колет, резинка в глаза. Стоят фермы, клевают за бровь и не слышу мычание коров. Курю и пройдусь я по улицам, не в калитку ни в чью не свернусь. Но сердце болит и волнуется, Где же прежняя светлая Русь? Не идут по полям трактора. Синокосом не пахнет земля И не встретишь деревне знакомого Опустела родная земля Опустела родная земля